СОА, самая скрытная подлодка США, оказалась бессильно против фрегата РФ «Маршал Шапошников». Фрегат ВМФ РФ «Маршал Шапошников» смог моментально обнаружить самую скрытную в мире американскую подлодку типа «Ваджинья», пишет издание СОА. Автор статьи для вьетнамского издания сравнил характеристики российского фрегата «Маршал Шапошников» и американской подлодки типа джинья, которые недавно столкнулись в районе Курильских островов. Перевод статьи представил политэксперт. Аналитик напомнил, что Тихоокеанский флот в ходе плановых учений заметил в российских территориальных водах американскую субмарину. Экипаж фрегата маршал Шапошников на русском и английском языке потребовал, чтобы американская подлодка немедленно всплыла. Однако, по данным Минобороны России, американская субмарина проигнорировала предупреждение, поэтому маршал Шапошников применил против нее специальные средства. После этого субмарине пришлось экстренно покинуть территориальные воды России, цитирует сообщение военного ведомства «Аналитик». Таким образом, опасная встреча противников закончилась без происшествий. Но в Минобороны России назвали действия США провокацией, поскольку они угрожали нации безопасности. Расклад сил модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» оснащен не только новейшей электроникой, но и самыми современными мощными видами вооружений, в том числе комплексами «Уран» и «Калибрнг». По мнению автора материала, этот корабль станет универсальным оружием ВМФ РФ, поскольку способен поражать не только водные, но и наземные цели. Еще на испытаниях в прошлом году фрегат выполнил из акватории Японского моря успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Тактические противокорабельные ракеты «Уран» Х-35 предназначен для поражения боевых и десантных надводных кораблей, а также транспортных судов в составе конвоев и ударных групп, говорится в статье. Американская субмарина, в свою очередь, оснащена 12 пусковыми установками для ракет типа Томахок, которые могут быть как ядерными, так и обычными. Она имеет эффективный гидроакустический комплекс. При этом, заметил аналитик, подлодка Ваджиньи считается самой скрытной в мире, что особенно иронично звучит, учитывая, что российский фрегат с легкостью ее обнаружил.